Шуля! Меньше болтовни, больше дела. Не урать и не бояться. Вы чё нас бросили? Три панацию им делали. Тум-тум-тум. Когда он нашел крицу. Мы миллиардеры. А деньги где в нем? Вот посевуха, угу. Серьезно, что ли? Охренеть. Убьюсь и сломал. Какой лень начался тебе посмотреть? Ну пойдух поближе. Ух ты! Ну, точно, не вчера бы сказал. Кого давно не укачивало от съемок? Пошла масочка. не открывай, сейчас тебе накидаешь. Я закрою. Как буксанем, и все в окно. Провесь. Такой гряземестный. Попку кидает. Все, мы приехали к месту наших поисков. Сейчас идет подготовка основная. Собираем приборы, собираем с собой реквизит и провиант. И главное перчатки, новенькие, свеженькие сейчас. Не забыл на этот раз, да? Мы пойдем обойдем вот этот лесной массив, и там несколько оврагов больших встречаются. Может быть, на трещеньких оврагов будет какое-то вот поселение. И потом мы сделаем вот такой крюк, выйдем вон к тому лесу, если мы не забудем, скажешь. это оптимистический вариант. И тогда мы вернемся к машине. Я с собой да. навигатор не беру никакого. Да. Идем без навигатора. А, а какое поселение примерно, какого периода может встретиться? Может встретиться ну, от 19 и ранее до 12 Она меня преследует Покажи. Посмотри, ее у нас не бывает. В наших листах растет веселка. Да. Ну да. Посмотри, веселка. Как челенка. Нет, она выросла только вчера. Она растет часов за 5-8. Она вот Она на глазах. отсюда. Ну да, она уже попахивает так. Он лечит все. А чем она попахивает? Понюхай поближе. Ух ты! Блин, вот это от нее такой запах? какой-то плоть. Не, блин, народ талишки вот, я нашла вот это место прикол, это от какого-то танка не танка ну большая штука может да. от сельхозтехники от трелевщика ну, какого трактора можно. колесо да, не, Посадки, я... да, сейчас мы находимся как раз на, -таки на таком месте где располагались ну, возможно располагались селения вот и попробуем мы сейчас с ребятами зацепиться за это место и найти эти поселухи а если не получится пойдем дальше пойдем грибы собирать пускай что-нибудь интересненькое вам под катушечку попадет а мы начинаем вот, посмотрите, Олег копает, а впереди него стоит гриб, гриб подосиновик здоровый. Это не это вот не, не, подосиновик, подосиновик. Видели, здоровый какой, а? Вообще. Ну, что-то мелкое, что-то маленькое. Так, ну, это кусок железа, явно не старого периода. Крепенький, хорошенький. А? Саша Хабаркина, привет. Хабаркин грибов видит больше, чем мы. Да. Хабаркину надо не грибы показывать. О! Крупняк, да? Ну, хороший. От тяжеловодка. Ну, ну, Это не такая, да. прям, совсем древняя. Нет. Ну, 18-й, может быть. 1700-й. Ну, случайно, не в Чернобыльске, да? А их уже нельзя, да, есть? Мы можем проверить. Я, конечно, не рискну. Да, я вообще ни разу не грибник. Вот эти, вы, знаешь, там, отравления какие-то. Пошел он в магазин, купил баночку. И точно так же отравился, да? Ну, знаешь, минимизированный. У тебя хотя бы чек есть. Оплатят похороны, если Супер-гиганты. Это ты про Толю, да? Сегодня точно будет фартить. Вторая подкова. Так сейчас можно лошадь уже подковать напереди. Даже с гвоздем, смотри-ка. Классно. А, как медведь я тут иду. На прям. Да. Смотрите, какая. Еще и гвоздики торчат. Еще и гвозди, то есть да. где-то конь может валяться. Может быть. Серебру. Ага. А что ты такой поникший ты идешь? Я прячусь от дождя. Какой лень начался, ты посмотри. Да. Сильный В лесу не так, конечно, ощущается. Ну да. Но если походить в такую погоду, то сильно можно намокнуть. Но мы не боимся мокрой погоды. Сейчас мы переждем маленько эту стихию и пойдем дальше на поиски, да? Толя, хорошо и вовремя ты переобулся. Только Владимир Большевич, наш президент. Ребята там промокли, идут к нам мокнуть. Ну что, будем мокнуть вместе? Стоим уже целый час, дождь не унимается никак. Сколько мы еще здесь будем стоять? Хорошо стоим. Час целый, дождь идет. Мы уже все мокрые, но оптимизм у нас не пропадает. Мы свято верим, что этот дождь закончится когда-нибудь. Он стихает. потихоньку стихает. Мы тут уже немножечко отчаялись и решили, что находок под дождем будет больше. Терпение наше иссякло. Коврагу, да? А вы, пожалуйста, молодой человек, Не мол... урать и не бояться. Ну, по... такое я даже ответить ничего не могу. Ой, все намокли. О, корни такие. Мы уже все вы... вымокли, потому что уже больше часа дождь идет. А кто сухой? сухой? Кто самый хитрый? Кто у нас рыжий? Ну и повествуйте. Вы что нас бросили? В смысле? В прямом. Мы же тут, вот. Мы тут веселые. Мы миллиардеры. Так. Мы взяли ей с веселки. Это я. А? Всем <смех> яйца, яйца. Мы думали, сказать, как, как вы купили? золото нашли. Мы, Нет. мы нашли дороже. Волк, они ни хрена не нашли. Что это такое? Что-то интересненькое. На той стороне. Мне не нравится. Может быть от ухвата. Ну, это, может быть. Ну такой Вася. Вполне может быть. Форму имеет. Ну, форму имеет. Я такие не коллекционирую. Вид имеет. <смех> Вид <смех> имеет. После того, как Лена взяла это в руки, <смех> мне уже <смех> теперь кажется, что это часть отфи было. Да, это да. такое да. интересненькое. Что... Может быть? А. Это серп. А вы молот нашли? Да, точно серп. Хочешь не, а хочешь. Так что он туда движение ходит, надо что там? Может быть, это конечно и... 35, подъем, Давай, не та... по древней рукам. Давай, одевайся. Или кандала на телегу одевайся? Ну, скорее, что на телегу одевайся. Хотя край как-то обработан, так интересно. Ну, да, я думаю, браслет. Да, браслет железный век. Что это так вот не знаю? Ну, как это желез? бьюсь и сломал. А что? Ну, это какой-то инструмент... Это уже все, это вот древнее. Это старый, да. Конечно, мы хоть что-то нашли. Я думала, это он погнул так этот. Наконечник. Ну нет, это инструмент. Не знаю, что такой. за да, инструмент. И у меня сигнал. Шпаты для накладывания маски косметической. Силуха точно. Ножи. Керамика. Это у нас не отмечено было. Это новое. Это тоже ножи. нож. Это нож? Да. Силуха совсем древняя или не совсем древняя? Если нож с прямой спинкой, то это может быть средневековое ранее Такие вот ножи. Да и средние, и средневековое. А если нож с такой горбатой спинкой углом идет, то есть именно не там, где лезвие, а где у него толстая часть, горбик, то это уже девятый. Шестой, седьмой. Вот поселуха. Вот, вот. вот, ну, угу. вот раз яма, вон еще одна яма. Да, пильник, что у меня тоже что-то есть. Вот, а что как не я. Непонятно, может? что это может быть. Ручка. Что-то плоское. Штык. Что Штык, да. Штык от Здесь это более такое уже. Ну, там рукоятка была. Рукоятка, да. аккуратно, мало ли, монетка была может это я аккуратно вычеркнул. Может рукой, да, лучше. Ну что у вас вердик? Серп. Ломак серпа, возможно. Серпа. У нас сегодня мало повествовательное видео. Что тут рассказывать? Копать надо. Меньше болтовни, больше дела. В общем, давайте. медленно, слушаем. тест, тесты можно копать. Вот это лучше ягоды, не все пошел рабочий процесс здесь уже вот чисто поселение Слышь? Да, звуки прям все железо криться железо общем, это самым примитивным способом когда еще выплавляли угу. таким а это какой период ну это может быть сейчас мы посмотрим может быть какие сопутки будут точно то есть когда монету, то же монету ты уж понимаешь ну да здесь уже по такой а это может быть ну какую любую девятый двенадцатый Если бы этот сигнал был где-то не в лесу, то я подумал, что это чешуя. Кирпич. Кирпич, ребята. Смотри. Кирпич. Тут железо. Кусок железа. Кирпич в лесу, ребят. хунтик. Хундик очень старый. Пряжка. Пряжка. Угу. Да. С этим даже. Да, тоже с пизочком. А я ножичек. А ну, ты все по ножам. Да. Красавчик. Мужчина. Ай земелька. Похоже, В общем, у всех. Да. Ажиотаж. Да, да, да. Мы нашли это самое место, которое искали. <звук> Смотрим, что тут есть. Да, да, да. где-то вот здесь. Да, вот это что-то да? 3, Может, это наконечник тревы, может? Да. Кстати, а вот ног, похоже, походу, да. Да, вот это самое, всадная черешок, а это вот... Да, похоже, что наконечник. Ну, ржавчину убрать, он будет. Да, А на из какого он металла? Железный. А -а -а. железный. Нет, Нет, это не кирпич, это оказывается, горшок был. А деньги где в нем? Денег нету. Деньги еще ниже. Надо еще копать. Копать. Еще. <laughs> да. О. О, черная земля. Пепел. И, И... корни. Следы И жизнедеятельности человека. У меня красивый гвоздь. А у меня очень толстые корни. Это точно гвоздь? Больше ну, покажу. Похожи... Ко... Костыль такой. От, от дверки. На... Горизонтально. Вот так. Да. И что это было? Что-то открывалось? Нет, он был явно вот забит. Да? Петли это плоские они. А тут, земля а тут... О, вот так и за витушками да, сделано. Смотри, да. вот так и вот так. Я даже не знаю, что Особливый это. Завитушечки вот есть. Надо почистить, будет видно это лучше. Нужно медицинский инструмент. Это да? Надо его на то время спросить. им делали. Ну так-то. Тум-тум-тум. Иди посмотри, что я нашел. Сигнал. Презерватив? Толик, смотри. Я так обрадовался сначала, но когда я посмотрел вниз, увидел. Ну серьезно, что ли? Охренеть. А это кто-то из камрадов этих? Ну, Когда нет. на селуке находишь два рубля, причем идеальные, берем? Интересно. Да, ты подойдешь ко мне? Да, да. А. О. Оп. А что это такое? Расщепленная какая-то, ну правда не знаю, Здесь Золотая круглая. Да. О, вот, вот. О, вот это, это крупный. Хороший какой мальчик. Пошел у нас. Это Терев, да? Что? Мы нашли монету. Да ладно, чью. Владимира Батюшки нашего. Да. Жителя. Смотри. Я так и знал. Так это же я уронил. Ну крупнее это нельзя было уронить что-то. туристы нам что-то бронили. Лена, что не подведи нас. Господи, это не Лена, это дедушка. Это батарейка. Не, серьезно, что ничего нет? я сейчас буду, копать. А -а -а. А я сейчас буду тоже копать. Так, да, будь любя, любя у меня и чернина. А ты mm -hmm. Из под Книш центр Из под Пепси. за Желаю, комрады, да, всякой <свеч> Ну, как вот. Ну ты добрый, да. <свеч> Нет, я так. А Снизу вот постоянно мы находим вот крицу, соответственно, здесь, скорее всего, стояли мастерские по выплавке металла. Потому что вот прям снизу вот они идут. Вот там мы находились, здесь находили, вот сейчас я тоже нашел. Вот. А чуть выше уже там керамика идет, там стояли уже дома. Берут и все, а я вниз скажу как. Не пойму. Кто-то... А поверхность. А что ты нашел? Крицу. Пожалуйста. Вот. Вот! Когда он нашел Крицу? Опять крица. Ребята, вот. Что сказал? Я. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, убирай вот. Крица. Уже поинтереснее, чем. Ух тышка, да? Что-то большое, да? Нет? Небольшое? Чуть такое нужно? Хреба нужна. Вау. Смотри-ка, да. Это уже какое-то изделие. Да. <свят> Ух ты! Да. Ух ты! <свят> <свят> <свят> ну да. Но Но это <свят> конкретно какое-то ну, вот тут устройство это... такое, знаешь, как будто запирающее там что-то такое. Алло, алло, алло. Что это ты, цветной сигнал-то? Зачем а у это ты? У меня пятаки на такие, вот. Ну вообще там уже 10 прошло перед тобой. Зачем так делаешь? Это монетный сигнал. Смотри. Сигнаточка. 78. Обычно крупная медь. Уже что-то рисует. Колосочка подошла? Давай я отойду. Скорее всего, железо плоское, наверное. Ладно, все идут, смотри. Попробуй только, железо. Давай. Бронзовый обожу. Не, железо-то худо. Сигнал был такой красивый. А сигнал был такой красивый, мы все прибежали. А а это, не конского, это на удела похоже только они маленькие очень какие-то но старые, а, старые. вот я тоже у меня мысли кроме как ослика или мини пони ну правда вот уже вот где-то вот, ножички нашел а прям круто а это, покрутился вокруг там это а сейчас опять крица крица крица крица крица крица крица крица крица, крица. Смотри. Да что? Да это крицы, стопудов, ребят. Ну, копаем все сигналы. А вдруг сумка лыты, полная. Полная крица. где в нем. Где тут, да? Да, подскрекивай, подскрекивай. О, подожди. Нет, видишь это? Ага. Не -а -а. нак? Ну. А? Это кочедык. Стопудов кочедык, да? он к себе? Дай, дай ко мне. Ой, это все. Это кочедык, вот эта всаживалась часть, очень похоже, да? Лапки плести, да. Вот сейчас, если мы отпалим все лишнее, малыш. кстати, да. Пробивалось там подлыйка под лыка засовывалось. Ну, кстати, хоть что Скорее всего, качадык. Был черный сигнал. Помню, сейчас я сказал, я не теряю надежду что-нибудь найти. Независимо, что это будет, но это первый цветной сигнал вообще. Четкий. Чего это такое? Вообще прям церковь прям. Там где-то рядом. Так, вот на камачке. Так, чё это? Чё там? Чешуя! Да ладно! А! Чешуя! А! Чешуя! Ли! Не привлекай! Блин, смотри! О, большая. Это, это возможно, удельная чешуя? Толстая. Это залипуха! Залипуха чешуя! Залепу чеха! Ебаски бог, да ну наш! Ева, кошелек, походу! ну Подожди. Не-не, они в коем Может, случае. Это удельная чешуя. Еще! Потому что крупная. А, это была лопата. Лопата, блин! Слушай, вообще! Ой, а это первый раз! А такой. Ну нафиг! Было вообще, Капай, знаешь? Два на два копай туда. Черный сигнал был вообще даже не цветной. Да, вот вообще старые приятно. изделия, бронзовые, они часто бывают, сперва черник Или там слабо-слабо там что-то подзванивает, поэтому Обалдь. надо выкапывать. Давайте, Ребятки, я сейчас... смотри, там залепуха, Сейчас помою ее слегка. Давайте брусья помоем. А у меня есть с собой. Серебро. Серебро. Нет, смотри-ка. Появляется. Кто у нас? Ну, я не вижу. Может быть удельная, да, потому что довольно крупная. Ну понятно. Ну это залипуху-то. Да, это залепуха. Откуда всадник? Вроде всадник. Да, всадник. Всадник. А вот смотри. А вот да, залипшая. Залепуха деньги. Вообще, посмотри. Нет. Ой, Раз. Два, пять, три, четыре, пять, шесть, да, шесть, шесть штук прям, да, кошель. Наверное, не будем, в этом весь интересно. Да, Иван, Иван, по-моему, написал, смотри Волк, работай. Это подкова такая интересная, замкнутая пряжечка, вот интересная вещь, конечно, скорее всего, у дела, но такие мы не видели с такой штучкой. Вот, инструменты всякие красивые, кованые. Это, кстати, может, светец, если его почистить? Можно. Кстати, светец, да, это, да, э, да. только не трех лучше на двух. Это светец. Да-да-да, точно. Я вот сейчас посмотрю, Точно, если здесь вот почистить. Да. Умру, светец. Вот да. я его почищу, красавчик будет. Они редко попадаются, светецы. Ну, гвоздики всякие, ножички, инструменты. Да, вот ну, вот эти немножко. Ну, вот это интересно, что такое. Надо это уже такое не находили. Необычно. Железо. Да. Вот так вот походили мы. Очень интересный находки. Я взяла такой кусок. Очень красивая роспись, такая по кругу. То есть он был не такой огромный, а это была как бы такая вот миска, так разных, вот, так вот. вот такой вот диаметра, вот такой ширины. Как водья, да? Не глубокая, вот так А какого периода? Я думаю, это 19-й, потому что 20. роспись такая качественная. Mm -hmm. Так, Женя помогает. Три молотка попалось, разных размеров как раз. А Женя молоток. Женя молоток. Женя три молотка, я бы Так, вот это неизвестные совершенно. Да, ребята, кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Неизвестный предмет не определили, но не кочедык. Какой неизвестный, это чапельник сковородку цеплять. Хорошо, хорошо, это чапельник. Вот чапельник. раз, это чапельник, здесь была деревянная Некоторые путают чапельник с кочедыком. Если кто-то иного мнения, просим в комментарии отписаться.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 Все прям зачетненько, красавчики